ТОП-5 петербургских жуликов за год За этот год многие петербургские чиновники не отметились ничем, кроме беспредела и провалов Пятое место Начальник ГУМВД по Санкт-Петербургу Сергей Умнов Именно этот человек отвечает за силовые разгоны митингов Он отдавал приказы на избиение протестующих и массовое задержание По его вине многие митингующие получали серьезные травмы Четвертое место Прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко Бездействие прокуратуры уже стало привычным делом. В штабе Навального мы получаем постоянные отписки на наши заявления. А в конце года прокуратура занялась еще и политическими репрессиями. Координатору штаба Денису Михайлову и активисту Богдану Литвину был предъявлен иск на 11 миллионов рублей. Прокуратура утверждает, что они потоптали газон на такую огромную сумму. Третье место. Бывший вице-губернатор Игорь Алден. Албин давно известен петербургцам как самый настоящий лжец, жулик и вор. Именно он отвечает за грандиозный распил денег на стройке стадиона, повышение тарифов ЖКХ, мусорный коллапс и многое другое. Его отставка стала хорошим подарком петербургцам на Новый год. Второе место. Бывший губернатор Полтавченко. Именно при нем город впал в такое ужасное состояние. Георгию Полтавченко было плевать на Санкт-Петербург. При нем Албин и другие жульковатые чиновники спокойно пилили бюджет и творили беспредел. Его проект западного скоростного диаметра получился дорогим и провальным. При нем не было закончено строительство станции метро. Митинги запрещались. Зато по Невскому спокойно проходили крестные ходы. Первое место. В Рио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Беглов уже зарекомендовал себя как продолжатель бездарной политики Полтавченко. И хотя при нем ушли в отставку некоторые неприятные чиновники Смольного, сам Беглов решил, что будет заниматься не Санкт-Петербургом, а исключительно самопиаром и рассказывать про необходимость защищать молодежь от влияния извне. Санкт-Петербургу не нужен такой губернатор. Регистрируйтесь на сайте штаб.навальный.ком. Давайте вместе бороться с жуликами.